Get the f! Всем добрый день у нас очередная распаковка на этот раз уже всем известные объекта а именно твердотельный накопитель toshiba tr 201 у меня уже есть это тот же самый накопитель только единственное отличие в том случае у нас была емкость 240 гигабайт то в этом варианте у нас идет 480 причем стоимость одна и та же это чуть больше года разница покупки как резко упали цены то есть сейчас те накопители стоят в два раза меньше Почему был куплен этот накопитель? Для того, чтобы, ввиду того, что мы в Тошибе а 661 йен заменили материнскую плату, а, как понимаете, лицензия привязана именно непосредственно к материнской плате, то и чтобы была взаимозаменяемость, то есть в случае, если вдруг материнская плата новая, которую мы поставили, выйдет из строя, чтобы была быстрая замена, то есть можно было поменять, ставить тот же самый жесткий накопитель, который изначально мы туда также поставили и видео есть на моем канале. То есть мы поставим данный накопитель и протестируем, чем отличается скорость этого накопителя от предыдущего. Хотя по характеристикам все то же самое. Единственное, на живую увеличенный срок службы на запись данных два раза. Давайте посмотрим, надеюсь, там ничего нового не появилось. То есть внутри у нас находится... Непосредственно документация и инструкция. Дальше в находится сам накопитель. И давайте, чтобы не откладывать долгий ящик, установим его и протестируем. Здесь в стандартной программе Crystal Disk Info мы наблюдаем характеристики установленного твердотельного накопителя Toshiba tr 200 на 480 ГБ. Как видим, мы используем подключение сериал ATA 2. Отсюда будут соответствующие скорости. Хотя сам твердотельный накопитель рассчитан на сериал ATA 3 версии. В программе CrystalDiskMark Марк также проверили скорость записи чтения, получили следующие результаты для твердотельного накопителя Toshiba TR200. Давайте рассмотрим скорость записи чтения в стандартном бэчмарке твердотельного накопителя Toshiba TR200. Получили мы следующие результаты. В стандартной программе утилити для твердотельных накопителей ошиба мы можем увидеть основные характеристики данного твердотельного накопителя Всем спасибо за внимание, кому это было полезно Всем удачных покупок распаковок, до следующего видео и до свидания Let's go, let's go.